Bage Waves прохождение и подсказки по игре. С тебя лайк, подписка. И слушай внимательно. Если что-то в описании все есть на состоянии страниц, там все прочитать так, там все переводино. Для тебя уже вот в каком-то языке сейчас на YouTube. на YouTube можешь смотреть Как играть в YouTube Waves? или Варду. Я уже говорил какую орду выбирать. на канале можете посмотреть. если будет, то где -то вот, такая вот подсказочка, подсказочкам, посмотрите, как по очень важно. Значит вы вступили в арду и перед вами появилась небольшой форт пост это ваш убежище, где э, и убежище, вот сейчас мы идем. Это ваше будущее, где предстоит собирать армию, улучшать технологии и восстановить, как написано, а новую постройку для мирового уставства, улучшать и делать. Ну, да, вот это время поднять постройки технологии, успешно собирать армию, все это будем, ага, супер, потом уже заходить все это, кстати, нажимаете alt и скрипит, самый нижний, если вы на компьютере, конечно, на телефончику, то, наверное, твоими руками, как нажимать на себя, те на телефончик вот вот наша черная арта, конечно оранжевая офигелый вообще вы офигелый, что мне нужно делать, нужно спасать свою команду срочную ваша цель победить в космической гонке да, это очень важно, вы понимаете здесь, тут очень классные вещи выбирайте сам выше. у нас выборных попадает, ну конечно нет, ну 2 часа это очень хорошо поэтому мы все покупаем что есть, именно очень сильно понадобится 25 тысяч не опять не дорого вот тут 20 процентов сэкономить можно 10 но можно получить мы получим ну давайте все все открыть все почему стройте здание улучшайте их ну, до 10 лучше и потом до 15 -го. так он ну, сейчас я их отправлю на бананов потом еще там еще мало кстати вы должны часто играть чтобы собирать если есть 1000 полезных штучки ну путь как, как потом это собирайте поправляйте по 1000 нормально то Улучшайте проводить исследования в лаборатории. Вот сейчас я это уже делаю такая чегось, поэтому вроде бы нужно еще раз прокачать. Рас прокачать я уже качаю. Впрочем. Помощь. Ускорялка. Вот, И даже ускорить еще раз. Там пать. С вас надо по один. Поэтому потом еще один хайд мне уже рассказывать, что нужно тратить, чтобы прям по-быстрому ускорять вас вообще нет времени, если вы на кучу-кучу серверов заходите, как когда зайти, смотрите вы с сервера нормально такие. новый сервер 34 уже 33, новый сервер, зайди не, не люблю, спасибо, помощь нужна. сплатно что-то получить а. Включайте войска и приступайте к, к исследованию мира. На карте около, что это сказать, возле, вот так скажу, возле вашего порта, порта там, вот наша база порта, Возле вашего порта по будет находиться другие игроки. Это конечно наши союзники, Помни. наши союзники игроки а также разные мутанты супермаркеты супермаркеты то там реба вон на массу вон это что мы ее крали купили все тайный магазин так прям и свалки ну ну свалки тоже тут есть конечно не поддерживали собирать а это склад оказывается ну, конечно, попал. Месте, вместе. Да. и качать. 20 минут На. еще пойдем в Окей, дальше что? Важно. Первую неделю вашего города будет защита влиять до 10 уровня города Совету. Город Совет, не знаю, вот он. Сейчас мы хотим прокачать, но не дают. О. Сейчас. сейчас. А. Защищайте. Защита пропадает, как только вы получаете этот уровень города Совет или пройдете срок защиты. Ну, срок защиты. Ну, маловажно часа, ну, две минуты, новое обновление говорят то, что купи, купи, ну, деньги, так, вот так вот два часа, две минуты, можем обновить, могу... почистим, черный, два еще, одну... Давай, еще одну. тут не а. жалко. Супермаркет. отправлявшийся в этот локацию вы будете получать пищу для обезьян. А, вот это супермаркет. Интересно, так уже их получаем, а, отлично. Покачаем еще раз. Очень качать? Свалка, хлама. Ну, он, он, он, вроде. Оставляя, человечеством стало для обезьян главным источником железа. А, они че про мир говорят? Я думаю, что здесь вы можете получить важное ресурс железа в мире здесь в мире найти мутанты боители это сильнейшие существа долго бам Ой, не успел все тиху, тиху, тиху, тиху. герои их различия мы это же попустим а интересно стрелки каждый до ланг будет увеличиваться мощь стрелков развития атаку скорость здоровья и другие способности а как всегда здесь там бесплатные вещи Увеличивая атаку, будет здоровье скорость сбора ресурсов, защитой и других талантов. Быстрая скорость передвижения будет увеличиться в способности. А, Прямо к нам. А, а -а -а. И уже у них никаких шансов туда отзвать. Уже война опыт у них. Подпискам. Так что, ближе, подписался на все полю Вообще. ну верните награду, Награды верните пока это уже есть кстати еще администратор не нет для модератор все, все нормально модератор карта карта подземные. подземелья в эти вебс не прям как никак не и не подъемные эти нажимаете прочесть все получать 50 там всякие интересные штучки для устрялки Мы сейчас будем это заниматься Сейчас для вас бам, 50 тысяч нормально. А куда кто это интересный? Так быстро? Подсказки и секретных из секретный речь записей. Постоянно исследовать и нет, с помощью зданий, зданий, зданий, Так, так, так все написано. Окей, здание, следуй зданию. Хорошо, давай прокачать задание, не хотят, говорят, говорят, что все, ну еще одно, а, вот. ладно, призывай, там уже поздно, ладно, переходим на другой север, у локацию на 20 там уже же, ну, мне уплачивает каждый тысяч пятьсот, низко, он вот такой себе, да, как-либо, что посмотри, там что интересно, ничего не Посмотрим, сколько у меня сейчас и сколько мне прибавится. 10 тысяч. Каждую там неделю, по-моему. 150. Вроде бы хорошо, да, схватки. Но ну, как мало. Все-таки сам меньше, кто получает, да я и кто-то еще там. А еще будет весело там, что постите. Я вот думал э, газету. Может быть даже коммерцы делаете. Хоть как был один десяно 1908 года и все в этом духе вот а так я выходу делать кусочек там допулянская что постить а потом уже оставать комикс из с... всего что есть мы нормально три отряда встаем и вы уже идете собираете награды во всех вкладах в уклад падки этого очень много поэтому в начале игры это радом поможет как быстро развиться вот она получает нам быстро быстро развиться Раскачка, это очень важно Ну, там... давайте третий почитаем Ступ... вступайте в атаку альянса чтобы участвовать в разных раз... событиях в описании будет все можете прочитать так вот это конечно месяца это число да, нормально члены альянса могут помогать вам ускорять улучшения тоже главное вступайте в альянс и вам также улучшайте что вместе а что хоть не будет улучшать. мы всегда это ценят, <смех> как я это замечаю. Забрать, не разу отправить, не разу. И теперь, в случай отправляем. Вывод там, брать, следовать, забрать, все это, Отбить подарки отправить, забрать. Итак, целый день. Тепос тянет игру и тянет, тянет. Четвертое. Постройте улучшение героя. Улучшайте, постоянно улучшайте героя, вот так прям, как сейчас я делаю. Увеличить скорость войск. Скорость. Зачем он? Нет. восстановление 3 единицы. Ярость. Нет. Это опасно, мы не знаем. Защита промел. Ну давай, хоть что-то. Все. Вот так постоянно Здесь нужно качать. Вроде бы уже показано что качать. Почему не через войск. Знаете, а лечебные войска тоже очень главное все прокачал кстати тут прям сделали мультяш все дело раньше до мутяш можно может после так очень хочется содеть старый джерей э -э -э -э, чуть не обновить не так и так нормально храт t60 ну, так отряд что спасти мир чабуш такой жестко при сам пятый для быстрого развития старайтесь ускорять время ну я так само так же, сам, сам делаю как мы тут видите враги поэтому будьте наготове по-быстрому забирайте это все дело кстати где мои а вот система написала у них 1500 вот видите АОА а. это они мои, геймсы субскрайбе субскрайбе вроде бы -мо они сейчас нас нападают Прикрытие, идем прикрытие. прикрытие. Блин, дело плохо. Сейчас захватит. А вот тебе быстро смотрите, тоже очень важно. Тише. Победа вроде бы. Лайки пятый. Я быстро а, я читаю это. Да? Читал. По как помню, как Так уже интересно и отталкивайтесь к поломке или прашеским там там как и чистить сейчас вырубим стоям ходите в вкладку предметы в правом нижнем углу предметы вау я это не знал друзья ускоряйте до все а, Ё-моё, так это же очень хорошо, давайте еды, нам вообще никуда не А, 45 миллионов, вообще хватает. О мой год. Там, сколько в отрядом Вообще в жестко Жесткая заруба. Давай, сейчас приду к вам. Дело в том, что нужно подкачаться. Сейчас возьму войск по -быстрому красавчики продолжайте тоже уже духе красавчики никогда не, не сдавайтесь не верим в них, и просто верим помощь, помощь. пожалуйста пасила 10 те вот 10 куда куда куда улетел не брат уже отлично как дела М -м, очень дела Ща помогу это чьи это чьи-то войски чьи то, -то войски войск участвую седьмой участок события нападая на обезьян о уже громил убил смотрите сейчас из опасно с ним связываться все мы громил убили джакпот можем бить других шансов Участвуйте с собой и собирайте ресурсы и наградные карты, чтобы стать самым сильнее в Риаду Вроде бы я все и так распал, в чем тут дело? Вот отчеты. О, Во, заполняю. Сплюсом отличный. После этого то была точка, потом у меня точка пропала, а он, он вернулись. После этого нажимаете сюда и всегда, и всегда идете в ход. Почему? Потому что это очень важные прокачки. Видите, 20 штучек. А так целый день, чтобы хоть что-то не в себе. Хоть я всё рассказал, всем этим просмотром, всем этим просмотром, всем мат просмотром, всем удачи и пока. Видите, сколько? Побед тысячу единиц гидриды. Это очень главное, обезьян мутантов. Понятно? Убивайте всегда Обезьян мутантов если у вас нет время то сразу отправлять на еду вот так вот и все они вернутся автоматически автоматически все просто сказал вам все что ходить пишите в комментариях а, если чтобы писать отвечу им конечно бесплатно давай возьмем. всем пока а, показать вам точно вот. ну как-то так вот хоть что-то блин